О боже мой. Боже мой. Ты кто такой? Славик. Ой, мне Славик, а я? Алис. Понятно. А почему мы чуть похожи? Не знаю. ты кто? вообще? О, Лука, привет. ты изменился. Ты как в нашем а-а-а... Да, а, можно сказать работать? Ты работаешь Ты здесь? Не слышите. Давай а, подтолкну да. тебя. Ой, дай подтолкну тебя. Это, это что я? Ой, не туда подтолкну. А, это Олег. Это я Олег. работаю здесь. <laughs> где ты работаешь? Я помощь полную, детцев. Я, я, я здесь работаю. Просто если не причесался. <клево> Вы что меня бьете? Я уже не, не пускаю. <клево> если они накрашены просто. Так накрасься, <клево> а приходи. Я уже ну не ща, пускаю ща, ща, к себе. Сейчас пойду перекрашу. Сейчас пойду покрашу. Давай я тебя подтолкну. Одежду переди, не помойся. Я все деньги Помойся. Привет, я Алис. Алис? Да. Так, да, да так, все, я, прикра... я покрасился, я пудру себе. Я прибудрил Алис. носик себе. Клаус, так, Клаус. Я прибудрил Клаус. носик. Я прибудрил, а прибудрил нозик. Дверь всё закрыта. Что, шалел? Ты а как музыка, да, я, секрет... Никак, я открою потом, ждите здесь. Давай, потом. Я секретарь самого Клауса. Вау! О, я я тоже секретарь его. Он мне сам говорил это. Ничего, ты не секретарь, только я секретарь. Секретарь один нужен будет. Все. Угу. А ты а. там заберись а ты там заберись сначала. Его надо откроет тебе дверь сейчас. Где мой Пупси Клаус? Нет, его я сегодня нет. Сегодня дома бы только. Натали и Габриэль. Есть тут Клаус! Че вы врете мне? Обманывайте, Спасибо. обманщики. Спасибо. Сейчас поищу. Я сейчас поищу, не переживай. Я его найду. И тогда Ай. ты вылетишь отсюда. Ай, Слушай, кто тут у нас еще вылетит. Сейчас, Ой, я не поверил. Да, да, та та та та та та та та та та Ты кто? да, Я звезда. Это я звезда. Я звезда. Я, я звезда. я, я звезда. да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, я не хлеба нет. Что это за макароны? Я просил хлеб, бурги да. и макар и кофе. Бурган, я не могу. А, а то и командира. Уволен. Проблема. Чем он зуб? Что он сегодня такой агрессивный? Не знаю. Вообще агрессир. агрессор. Ну ладно, пойдем. Ты не уволен, будешь со мной. Тихо-тихо. Так, бомж, балец, бомж, балец, сказал. Я сейчас я опять у меня опять пудра с носика спала. Иди, бей, бей, Что за пудра? Это пудра от Габриэля Оглеся. Огле Оглеся. Оглеся. Все, носик опять припудрили. Неужели иди отсюда, будем шагреться. Это этот, этот. Сегодня Клаус не в дах строении. У него забрали чихалку. Не знаю, это, это. чихалку. Чихалку у не? него забрали. Да, он, он обычно чихал, чихал по утрам, а сейчас у него чихалка не работает. Забита. Понятно. Он забитый. Вот ты принес кофе, а ты что за бесполезное? Мой мантин депутат. Так, пойду я город изучать, Хорошо. а то да, меня да. на улицу не упускали. Я вот первый да, раз выхожу. Второй. Ты что серьезно? Никогда на улицу не выходил? Да что в рабстве держат? Да, Пойдём, держали. Надо спасти его. а Да. А ты что сам не мог выходить на улицу? Нет, что ли? нельзя было. Почему? Потому а нельзя. Не еще скаж... скажи, я... еще тебе держали в рабстве и ты не мог пойти против своего. воли? Спасибо. Да. Смешно. Знаю, что? Не Бедный, не давайте его спасем. Давайте, бедного спасем. давайте его в сарай подселим. Зато есть 4 миллиона на карточке. Четыре миллиона, ух ты. Зато мама пополнит да? Ты богатый. да, ты да богатый. я звезда, батимин, потому, что... потому что... Батимин, ты богатый, твой и депутат. что твой депутат. Вообще, мы дед, это тебя, это кстати, не не никогда не слышали. Мать, мы от тебя никогда не мать, слышали. Мать, не слушайте. Так, это у вас что? Школа. Это школа. Ты в школу никогда не ходил? Нет. Ты еще живой человек? Я на домашнем. Мне надо сейчас зайти на минуточку, дам. а ты знаешь, а ты знаешь, умеешь считать? Ну да. Смотри, посмотри, сейчас попаду в дырку. Почти супку. Wow. Давай она... разбьем окно. Только надо убежать. Быстро. Да, Быстрее вовремя. Я Меня с топориком подтолкнул. Погодите, мне звонят. Я Потому что мой батьями... Что? У вас, у вас это все батьями? Ну, практически... Меня, мен, бать а депутат? опять, видимо, слетела. А где моя волшебная пудра? них иди где А где там... там... А иди я на напрыжу. трассе. Стой, дайте я, я не, не, мешать. На трассе, припудрили. меня да? Пойду ко мне, что я сделать. Он никогда не видел. А где этот, где этот, который брат У меня плохие предчувствия. Да, я, буду, я люблю опять. учиться, Мне там... Ты опять я сейчас вот... из тебя пудры? Сейчас, Ой, сейчас здравствуйте, пудра, Сабина. Ты? Мне Адриан сказал занести его домашнюю работу, я зайду. Я новый одноклассник. Привет, с тебя опять пудра. Ой, все у меня пудра закончилась, она дома. Я она тебе куплю. Плю, меня. На дай я пнуть, дай я его кну. У меня лучший поток. Ммм, mm. пароля у меня, раз, пароля у меня нет. Адриан, у тебя есть та волшебная пудра, которую ты сегодня приобрёл? Тут идёт идет, тут идёт. Мне показалось, что здесь кто-то был. Такс, элайс. А Привет. Yeah. сейчас слепой? Да я к Адриану. Его ты думал. же не выходил никогда на улицу. Откуда ты знаешь про это? Я с ним знаком. Я носик припудрю. Может быть, вы свалишь, может, ты спалишь его нету. В Подожди, комнате, и стой. Что стоять? Мне либо показалось, или сюда кто-то Тебе определенно показалось. Стоп. А там что? Вон отсюда нельзя лазить, вещал у Адриана. Да. Ладно, так уж и быть. Давай зайду к Катриану попозже. Так, ты попудрить. тоже взвалила отсюда еноту. Олег, ты там попудрился? Да, я припудрился, енотов тут выгоняю наглый. Я тут... Да, я тебя спасу от енотов. Брынь, еноты, я щас возьму, я сейчас как возьму палку, Хорошо, вас тут бегу, всех бегу, енотов убью. Давай спасу тебя. Я же тебя пудрой припудрю, и будешь так выглядеть так же, как и я Нет, еноты нападают. Енот! А, енота енота. Енот! инот, а Енот, живой енот? уходи отсюда. А, а это ты, которого в рабстве держит. А, ну ладно. Что у него тут лежит у этого? Эй, енот, это ты, а? Я слишком много чего увидел. Енот, ты куда? У него там всякие документы лежат. А ну брысь. Брысь. Брысь. Брысь. Брысь. Брысь. Брысь. Брысь. Брысь. Брысь. Брысь. Брысь. Мой батя Мин, ты депутат. Вышел. Быстро. Не вышел. Он меня здесь будет. Слушай меня. Ты знаешь, что кто тебе? Кто ты? Ты помнишь, Славочки? ты какой-то вообще с дура. И именно. Какой вот именно? Я же пошутил. А я не. Что, что? И что тебе надо? Мне. Лучше не заходи. Вышел. Быстро. Редко я грею. Я щас тебе табуретко я грею. Мне это не... Сейчас я тебя усыплю. Нет, у меня за... И всё? Ты не усыпишь. Потому усыпишь. что мой бэтменти путят. Что? У меня тебя. Я тебя... А теперь слушать меня? А давайте все ваши вещи. Я свой топор не отдам, но дадишься. Мандарина я тоже не отдам, и мёсовый тоже не отдам. А, Мог с помощью. Mm. Ты чё сюда? Все, я теперь Ладно, забирай свой кишемет. Зря ты это сделал. Он хочет нас просто как вам идея обшарить ваши ви... вас вообще всех? Нет, я что-то помню, я, я, я сейчас. У меня сейчас пудра есть, я сейчас буду ну, Да, меня я синтимонстр. И вот, посмотрите, вот эта вещь, это. Ой, очень сильно похожа на меня, это кулончик такой же Ой. есть, похожий. Вот эта вещь, это а, мой. Я управляю? интересную вещь. Можешь ее мне дать, пожалуйста? Я посмотрю, я люблю. Здесь у меня находится. Почему пожалуйста, предмет Ладно, я пойду общарить мне придали. давай только не Я проверю этот проход, обязательно. Придется свои, придется приштекли А что это, чей это поможет? Я этот сценарий вспомнил с фильма, я актер. Люди, выбирайтесь, текай, енот полоску не дай ему проверить тёплый пьян. Текай, енот полоску, лоскум. Текай, енот по лоскум. Текай, енот по лоскум. Начнём с этого. Енот по беги. А, я тоже могу убежать. Талисманы. Сколько здесь талисманов? Что за талисманы? Так, ладно. Раз еле над полоском, боже? Мышь полоску. Я захожу в этот... Стой, мышь вот полоску. Ну ладно, беги. следующий сундук. Где он? Я его сейчас задумажу. А Девушка, Только а, мы что что происходит? Мышь полоску. Мы я вообще другой супергерой. Я тебя сейчас вмажу в печень. И Он ты стоит. не вечен. А, да, конечно. Ты тоже, скажи, какой, что за блин, Что ты ну, не... ну, не... не... внимательно. Я управляю твоей мозгом, так что теперь... Мышь полоскун, ты где? Моя амок находится здесь. Да ты зачем ты что? Вообще мышка а Я же Я существо. тупое существо. Это тупое существо. Я Злой енот, Ты не можешь мне давай, давай, я тебя, создала. И могу назвать. Но я а подумал. Мы тебя освободим. Мы, мы тебя освободим от лап злой ветер. Правда? Да. Давай. Мы ангелы. Мы супергерои. Ты не шутишь. Ты вам говоришь? Я, э, они супергерои, я, не я, не... я, я супергерои, они супергерои, они очень злые, они плохие. Да, я супер... Посмотри, Но я вот маленький, я тебя не обижу. Они, они, они плохие. Они а вот очень... часики, часики, час... они... еще лучше часики отдай. Чайсики отдай. Они сейчас так, я тебя мне... Мышь полоскун. Держись, пожалуйста, иди, я тут его. Мышь полоскун. Ах ты злой енот. На, а, злого. Да. Синего енота, синего енота. Так, я пойду. Я знаю одно я... место ваше. Общем, да, вы пожалуйста. тупые герои, проходите меня. Какого енота бить? Злого или синего? Синего А, бей. а что там у вас под деревом? Под вот каким пей. деревом? А что это под деревом, интересно? По... А, вот под этим что-то, я уверен. Лупи, енота, лупи, енота. Злого? Окей! Я всех! Мышка, мышка, иди сюда, подожди. Мышка, иди сюда, подожди. Ответь от меня! У меня важные гонники. Ладно, сейчас. Ой, сладко спится. есть сладкая спица. Я хочу взять. Великолепная творение. Нет, парковка. Нет. Я Аля, дай мне силу Венама. Веном! Попробуй попади, неудачник. Это, это теперь кролик полоску. О, Кролик-полоскун полоскает свой... Говорит, что ты говоришь, что? вы достали своим полоскуном! Да <серкнул> ты-полоскун! <серкнул> Ну, полоску, кролик Полоскун, кролик Полоскун. Это Кролик Полоскун, полоска, я не буду продолжать. Мальчика, да мальчика, что мальчика, тебя? Э, тебе? Ой. Давай объединимся на время только на время. Да я Теперь буду Теперь я узнаю все ваши а, личности, я, личности. Личности я Мистера бросался, Банга. Заберу и всегда, чтобы я был человеком. Ты человек. тоже представляешь, типа, то, что Дара. я кролик тебя, Что с тобой сделал Юнок на полоскун? Это все вот не, он не понял, что происходит. забрал. Он у меня сандалии, у ты меня ты не сандалии не забрал. забрал, у меня ноги ну, забрал. Ну, забрал. Ну, ну не знаю, что... Так. мне нужна твоя помощь. Я вам предлагал помощь. Ну, Ты не видел мыши Плоскуна. Нет, не видел. Нет, не умирай. А то я вижу синих павлинов. Так, спускайтесь. Прыгай, я сейчас... Нет, у меня задавник не попал. Я не знаю, что здесь происходит. Я сейчас не могу. Там напал кролик. Ой, привет. Ой, кролик полоску Потом еще нужно. Там напал, он забрал камень чудес, он забрал камень... А? А можно водочку у тебя потекать? Нет. У тебя... Сейчас потекет. У тебя... Я знаю. Забрали камень кролика, там, вот все такое. Кролик злой. Короче, я скажу Я этим, этим боубесами... Вы знакомый? Чтоб, типа, mm -hmm. потом... Да, я решила эти боубесы но, припудрили. Чтоб, чтоб отдал талисман. Я бы своим веномом, ну, мой, знаете, монстр, я бы своим венома ударил, и в итоге забрал, забрал вот этот мог выгнал его. А мне дом. этого зачем рассказываете? Мистер Бак придет, расскажете. Ты сам спросил, что а -да. пойду, Ну ладно. Нет, я пойду мистер Бага сейчас тревогу выбью. Расскажите ему там все. Я Верит. ничего рассказывать не буду. Мистер Бак наглый у меня забрал подарочек, который мне подарил давным-давно мой лучший. А еще потерялся, нечаянно, ничего, я так все равно амоки могу еще разгонять. Тики, полетело оно. У меня друг мой забрал предмет, поэтому все, я обиделся. Бабу, э, э, так что происходит э, у вас? Тролик, э, кошки, короче, вот, вот, вот, короче, есть какой-то сын Эмиль, типа сын, он-то монстр. Мы, я хотел помочь вот этому, балбесу, и вот этому балбесу. И бал, вот да, это... мы не объединимся никогда со злодеями. Я, я есть на время, только на время. Я, от, мы знаем тебя на время, а потом не дашь. Preferences... Господи, чтобы вы принали, короче, там. Изгнание. Я бы, я бы, я реализовал и стал, а мог. В итоге бы мы победили, он бы больше не существует. Сейчас я это трансформируюсь. сейчас я это Потому что он был обманут. Вот так вот. Вы уверены? Меня здесь точно никто не увидит, мистер Баг. Быстрее. Стой. Ладно, я никто не, не видит, не вижу тебя. Вот. тебя. Ты я на меня Так. Вот. Я О. сейчас вам скажу. кролика кроликов владельца кролика. А тогда Это что я. он забрал? видно. Как бы Это был всего лишь мираж. Да. Мираж, который можно использовать? Смешная шутка. Когда леса трансформируется. когда Продает, продает сосед. Вы в его держишь? ударяли? Мы в него не ударяли, но когда Алиса, у, у меня, я нигде не видел Алиса, Вы? Я пытался но вот ударил его во время трансформации. Нет. Нет. Нет. Это был Нет. мираж. Это его Нет. сила. У Алиса есть сила. Он может создавать любую фейковую фигню, которую можно ударить. Она... Ну, это, это как это мираж отлично. работает. Я пытался взять, парализовать. но все, я, не в... все, ты злодей, мы сейчас тебя будем... Пора, Так, ты все, бесишь? расходимся. Сейчас, я тебе баба, горят, не я... не забывай, у меня система еще есть. Ладно. Он, я сходил, я сходил, я сходил. Я сходил, я сходил. Я сходил, я сходил. Я сходил, я Так, Я сходил, я сходил. Я сходил, я не его, так что... Я ничего и, блин конечно так пойду я спать я пойду его дальше Ах, я тоже спать. Да. ты что сюда пришел идти сюда я тебе не кровати я тебе здесь сплю быстро свалил с моего дивана пошел в свою комнату а я не помню ну, я mm. туда на дверь поменять. А, ну, <сос> <сос> <сос> Чё? В, не в моей комнате. Валяй отсюда, выметайся. В зал <сос> <сос> иди. Ты, ты у меня забрал деньги, все мои держишь паспорт. <сос> <сос> <Всё>. <сос> <сос> вот ты у меня паспорт забрал. Вот и я тебя... меня в рабстве держишь вообще. Ха? <сос> надо спать.